Всем привет, друзья! У нас зима не хочет уходить сегодня 31 марта. Даже удивляюсь, неужто нынче лето наступит? <смех> Смотрите, это собака. Хочу рассказать. Пошла за мной. У нас там собака живет в подъезде. Она загуляла. И вот все кабелей собрались там, целый хаос у нас. И вот это. Вечно за мной ходит. Сегодня в садик пошел. Я ведро отнесла. Девчонок не отпустила, сегодня генеаж ты. И у него же, смотрите, хозяева есть. Хозяева есть, да? Сейчас выйдут мои хулиганы. Давно вы их не видели. Только не трогай. В садик за мной ходил. Я там пока бегала в одну группу, в другую предупредить. Насчет девчонок, что не придут. Так он меня все стоял и ждал. Какой верный пес. Хозяйка хочет, чтобы я была наверное. Что? что сейчас будет. Почти как браться в кровь. <реклама> нельзя, нельзя. Нельзя. Нельзя. Я вижу... Но, но, но, нельзя. Нельзя. Охотишь-то хочешь. Это нельзя. О, О блин. Сейчас мать-то выйдет, получишь от нее. Так что аккуратно. Зачем ты лаешь на моих? А? Ты пришел со мной и еще здесь бурагозишь? Я тебе сказала, не ходи за мной. Че бегаешь-то? Он бяшка, как выйдет тебе слабежника-то даст, так мало не покажет. Бяша, не хулигань! Ой, кошмар что-то творит. У меня бяша сбежал, кое-как все дела. Хулиган! Как я сержусь на тебя? Сейчас дам по поесть. Борозит! Испугался, я на... раскричалась. Он на меня обратно забежал сам. На, будешь? У меня сегодня гуси, оказывается, первый раз несли. Оставила чуть-чуть. Ешь что было сумасшедший ветер сейчас друзья яйцо возьмем все начали нести слава тебе господи как я переживала а то думаю нестись не собираются что ли они у меня гусь слишком дикий вы знаете так я его сейчас Яичком, а то он мне яйцо не даст поросенок ну вот главное, Андрей. Вот смотри, ну! что Ну! Андрей сделал для них. Ну-ка, я тебе подерусь. Так, друзья, камеру пока не наверное. Не знаю, как взять. Делался с веником. Смотри, ничего не боится, а? Так, сюда не заходи, я дружок. Вот пола нет, смотрите, все, сырость, грязь, все, вот это, снег тает, кошмар, курам там внутри дают, там уже пол есть, вот яйцо, грязное, на пирог пойдет. Так, он поел, бежал, я говорю, иди отсюда, не хулигань, он сейчас, смотрите, как они любят, ай, у меня все свеют, молодцы. Сено дам снега дам снег слопанули ну-ка это что такое ты сюда к ним гости? Приш... ну нельзя нельзя ты еще овчарка у меня появилась И не уходит за разом все за мной везде ходит дай-ка я ее закрою а тут ты пугаешь моих коз... козочек так, он будет меня ждать теперь. Ну все, друзья, наверное, темно, если... Дверь не открывается, не открывается. Все, вечно закрывается. Ну, ну все, у меня новая собака появилась, друзья, смотрите. Вон у тебя же, вон, смотрите. Вон что. Ты где-то сидел на цепи? А? Красавец. Ну, куда ты заходишь? Ты опять ладь будешь? Нельзя туда. Иди сюда. Ну-ка, Хушь. Пошел, говорю. Ой, еще. Да что такое? У меня Бонька такая же была хулиган. Нельзя. Нельзя. Ну, все. Теперь домой. Вон, сейчас несли два яйца. И вот Чуть поменьше индюшатина у нас. индюки. индюки э, раньше индюков я держала. И яйца были чуть погоды вот Смотрите, сегодня я пирожки сделал. буду мазать, обмазывать. Все, хватит, нельзя, нельзя! Ты понимаешь, что такое нельзя? А? Нельзя! Я ругаться буду. Вот, нельзя. Если тебя погладили, значит не надо залазить туда. Все, кыш. Идем. Смотрите, Манька как уставилась. Она за козляток боится. Ладно, не бойся, я ж здесь, не бойся. Любовь, морковь, да? Маня! <с> Ладно, не бойся, все, пойдем домой. Все, с Богом оставайтесь, все хорошо, что будет. Так. Так, ну что, друзья, я пришла домой, вон моя хулиганочка стоит и сечет меня, как всегда. Помадой намазали. Не, не намазала, Динара себе губки накрасила И расцеловала всю Даринку Да, и вся в красной она Короче, сейчас только тесто поставила Вот оно ну, у меня должно подняться До самого верху Я всегда ставлю примерно столько Ну, полтора килограмма муки немножко. Так ä, Сегодня собираюсь сделать Сосиски с сыром Сосиш, э, Сашишки наши Марийские Я корола Так дрожжи я добавляю дрожжи я добавляю люкс мне они очень нравятся 100 граммовые экстра сырые сухими не пользуюсь вообще мама у меня пользовалась а мне почему-то не нравится но я тоже раньше когда мама у меня пекла я тоже этими сухими пользовалась предпочтение я положила вот на эти сыры так, я взяла консерву, две штучки, Иваси, мне она очень нравится. И Иваси, я вообще рыбу люблю, она жирная и очень вкусная. Так, молоко взяла для теста, вот столько осталось у меня. А, масло, масло добавляю в тесто, вы знаете. Так, рекламу не будем пускать, да? Сегодня за молоком сбегала в Заниловском магазине, магазин нигде ничего не, не было, ни в одном магазине, потому что привоз, я с утра бегала, и привоза еще не было, ближе к обеду. Вот. И увидела вот такое интересное а, как, йогурт, но низкокалорийный, да? Не неофитнес. Это у нас манго маракуйя, еще я взяла злаки с этим, с чем-то, короче. Динарка пьет. Так, сыр российский, я буду сосисками подобрать. И Андрей, как всегда, я Андрею сказала, позвонила сегодня с утра. Тесто поставлю, говорю, девчонок сегодня в садик не отпустила. Будем печь пироги. Он такой, с капустой сделали я приеду, говорю. Вот и дедушка собирается, не знаю, приедет, нет. Девчонки зовут, дедушка приезжает, говорят. Ну, сейчас нашинкую капустку. А затем я вам покажу, как я буду делать Сосиски. И э, консерву. Короче. Из поджарки. Так что как-то так вот. Теперь шинкуем. Так я не поняла, кто где лежит. Смотрите. Я когда прихожу.. Я когда прихожу с этого э, с хлевушка, он мне все бурки чистит. Тигра, вкусная? Вкусно, вонючие бурки вязать, да? Он тащится по моим буркам. Смотрите, что он сумасшедший, сумасшедший котик. Да, ты такой ласковый у нас, да. Ласковый встает мальчик у нас. По утрам орёт, гулять хочет. Ну, то есть девочку ему невесту надо. Ищите, мне говорит, невесту. Надо выложить э, фотографию, что наш мальчик ищет себе невесту. Да. Пазлы. Пазлы, игру пазлы. Да. А -а -а. А ты, а ты а я а, что, а это Дарина, все приборку надо делать. Ведь, девочки, все беспорядок у нас. Игрушки, сапожки, все валяются. Ой! и Это какой Аббаб у нас кричит? Тесто не трогать. У тебя очень красиво. Ты же у нас звезда-звезда. Вот да. светится еще светится да Динара большая уже и надо, и надо приборку сейчас сделать капусту поставлю и приборку буду делать да сейчас включу включу что там сыро вот, тряпочку надо вот так у нас с порядок мы делаем классно классно ну, ничего сейчас дарин спать положит мама не будет убираться да <решит> <решит> Это не новое, просто мы одели а, другое. Так, мне убрать надо тесто. Уже было, было жарко, наоборот. Завтра? Да. <решит> Кто я? Да, Бурки? Я бабушки ношу, а? бабушкины ношу бурки. А эти? Нет, другие бабушкины. Бабушки а? Лизы нашей. Помнишь бабушку Лизу? Да. Какая она была, помнишь? Да. Добрая была? Да. Она любила, да, всех а? вас? Я, я люблю ее. Любишь ты ее? Да. Я люблю я. Да. Хорошие у тебя бабушки были, да? да? Одна мама? Или много мам? Одна. А как мама твою зовут? Гузеля. Гузеля, правильно. А как зовут твоего папу? А как зовут твоего папу? А мама как к нему обращается по имени? Как мама называет папу вашего? Папа называет, что ли, я его? Папа Андрей. Вот, папа Андрей. А маму как зовут? Гузеля. Гузеля, правильно. А тебя как зовут? Анна. А сестру твою как зовут? Алина. А еще? Алина. А еще есть сестра? Алина. Какая Полина? Фарида у тебя? Да, старшая. А братья как братьев зовут? <свистя> О, как братишек-то зовут да. твоих? Ну здрасте. <свистя> <свистя> а Давид, Дима, то где у тебя? <свистя> Не, они те братья нет. Нет, а кто они тебе? Соседи, что ли? А кто? Нет, они в школе. А кто они тебе? Дима-то с Давидом. Кто? А? Братья? Вот смотрите, кто сидит. Помните? Помните, со мной ходил сегодня в хивушок собачка? Она сегодня со мной везде ходила, и в садике, и в кевкли Теперь вообще царь горы стал. Сидит он, видишь, где? Давай чуть-чуть покажу. Вот помидорки мои. Вот помидорочки. О, боже, вот это. Вот эта орхидея Мама, моя. Поделится. Ага, вот орхидея. Их татова. Да. Да. Ничего хорошего. Хороший. Это желтый прямо. А не этот черномор.